7 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит посла Республики Индонезии Махмада Фахита Суприяди. Сегодня состоялась встреча с президентом Республики Татарстан и с представителями торговой палаты. Также мы установили тесные социально-культурные отношения с Казанским университетом с целью дальнейшего сотрудничества. Также представители посольства Республики Индонезия посетили музей истории Казанского федерального университета. Здесь гости узнали, что университет является центром не только науки и научного образования, но и культуры. С ним связаны возникновение книжного дела в крае, появление первой провинциальной газеты, развитие театральной жизни и многое другое. Регина Фахрудинова, Руслан Урозаев, Универньюз.